К сожалению, эта икона, икона Николаича утеряна. Когда храм Никола на площади был разрушен, эту икону перенесли в Преображенскую церковь. Преображенская церковь – это сейчас где морская школа. В революцию, в революцию икона пропала. Удивляться нечего потому что Тула была таким очень э, революционно освоенным городом. Здесь храмы закрывались, причем не просто закрывались, а светотацины закрывались. Иконостасы и иконы выносили на площадь, их сжигали. Из икон делали скамейки, туалеты, и даже обмастили мост. Причем изображения не стирались, а нарочно именно почувствовало, что у вас свернялись тем, что на них сидят на этих мигах.